Для его приготовления нам понадобится 500 грамм отварной печени, 250 грамм сыра, соль по вкусу, 2 отварной морковки, 4 зубчика чеснока, 6 отварных лиц, 100 грамм замороженного сливочного масла, майонез по вкусу. Из этого количества продуктов получится 2 тарелки салата. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что натираем на мелкой терке отварную печень. Также на мелкой терке натираем и сыр. В часть майонеза нужно выдавить чеснок и перемешать. Дно тарелки покрываем сеточкой из майонеза. Сверху натираем морковку и опять покрываем сеточкой из майонеза сверху выкладываем третью часть печени и смазываем майонезом чесноком. следующий слой натертый сыр покрытый сеточкой из майонеза. сверху выкладываем половину оставшейся печени и покрываем майонезом. следующий слой яйца, которые немного присаливаем и тоже покрываем майонезом. далее выкладываем оставшуюся часть печени, а сверху натираем на мелкой терке